Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Криминальный авторитет азербайджанского происхождения, один из близких людей покойного Лоту Гули, Ильгам Гаджиев, Ильгам балниский был арестован в Измире три дня назад. По информации газеты САБА, недавно коронованный вор в законе, находился в Турции с поддельным паспортом. Уроженец Грузии Ильгам Гаджиев разыскивается правоохранительными органами Азербайджана по обвинению в контрабанде оружия, он был объявлен в розыск по линии Интерпола. Однако Ильгама Балниского ищут не только правоохранительные органы Азербайджана. Российские и французские правоохранители также объявили Гаджиева в международный розыск по линии Интерпола. В каких преступлениях обвиняют Гаджиева, органы этих стран, неизвестно. Сообщается, что уже начата процедура экстрадиции Балмийского, но в какую страну он будет экстрадирован не уточняется.